Дорогие друзья, сегодня нас вновь собрал светлый праздник Рождества Христова. Мы ответили его достойно, так же, как и встретили в 2000 год. Пользуясь случаем, хотел бы сегодня и от себя, от всех присутствующих, от всех россиян отдать должное усилиям Святейшего Патриарха Московского и всей Руси совершившего паломническую поездку на Святую Землю и вознесшего молитву за Россию, за ее великий народ. Я бы хотел вспомнить сегодня и первого президента России, Бориса Николаевича Ельцина, который, который вместе с патриархом, вместе с, со священнослужителями, вместе с гражданами России, отметил этот праздник на Святой Земле и еще раз своим присутствием привлек внимание и к православию, и к родине нашей, к России. И, конечно, огромная благодарность всем православным священнослужителям, которые в эти месяцы и дни были вместе со своими прихожанами, брали на себя нелегкий труд по оказанию им помощи и милосердия во всех городах и селах России. В новое тысячелетие Россия вступает в духовно обновленное государство. Но говоря о возрождении России, важно помнить, речь идет не только о экономической или индустриальной мощи, не только о модернизации армии или хозяйства, и даже не только о модернизации политической системы страны. Речь в первую очередь идет о возрождении духовности. А это значит объединение нации во имя повышения авторитета и достоинства страны. Объединение на основе общечеловеческих, гуманистических принципов, историческим и логическим продолжением которых стоит приоритет права, свобод, прежде всего, свобод человека и гражданина. Очевидным является, что только нравственные люди выбирают нравственную власть. Власть честную, порядочную и ответственную. 90-е годы Новой России – это время становления принципиально новых, Отношений государства и церкви. отношения исключительно уважительных и сотруднических. Государство и религиозное объединение плодотворно взаимодействуют, взаимодействуют друг с другом. И сегодня уже никто не пытается оспаривать установившиеся у нас новые принципы и традиции. Базой для которых послужила Конституция России. При этом и речи нет о каком-либо вмешательстве светской власти во внутренние дела конфессии. Ровно как и наоборот. Именно эти новые нормы жизни, а также неустанный труд духовенства во многом позволили сохранить гражданский и межконфессиональный мир в нашей стране. Я с благодарностью э, обращаюсь к вам, представителям всех конфессий. Огромное вам спасибо за это и низкий поклон. Мы не вправе забывать христианскими заболеваниями добра и милосердия, идеалами любви и сострадания, к ближнему пронизна вся наша отечественная культура. Труды величайших мыслителей и писателей России. Этому же учат и другие традиционные религии, веками мирно соответствовавшие на российской земле. У миллионов россиян разные религии. Но у всех у нас одно будущее, одна родина и одна страна. Россия. В этом Наша неповторимость, наше исконное богатство. Весь непростой исторический опыт России уже доказал, именно эти ценности вещи Их никому не запретить и не отменить. Не помешать нам в полную силу реализовать богатейшие возможности многоконфессионального, многонационального государства. И потому мы всецело ценим, высоко ценим бескорыстное участие Церкви в делах благотворительности, просветительности. И что особенно важно для нынешней России в делах миротворческих. Уважаемые друзья, в заключение хотел бы сказать, впереди у нас много общих дел. Дел мирных и светских, э, мирских и светских, дел государственных и общественных. Но по нашему, думаю, общему убеждению, все они должны быть направлены на достижение очень простых и всем понятных целей. Должны направлены быть на то, чтобы наши с вами сограждане жили не только богатой материальной, но и духовной жизнью. На то, чтобы из общества э, не исчез дух взаимопомощи и любви к ближнему. В этом самый главный залог нашего будущего, будущего страны и каждого его гражданина. С праздником вас! С праздником